Всем привет! 15 апреля Алла Пугачева отмечает День рождения. Поздравления Алла Борисовна принимает с самого утра. Лиза и Гарри первыми успели поздравить маму, растрогав ее своими подарками. Максим Галкин не смог не поделиться видео в Инстаграм. Двойняшки с нетерпением ждали, когда Алла Пугачева спустится к ним в гостиную. Гарри и Лиза приготовили для мамы самодельные подарки, открытки, рисунки. Конечно же, были букеты цветов. С днем рождения! Когда Пугачева вышла к семье, домашние ее поздравили. Лиза попросила маму загадать желание и задуть свечи. Чтобы вы долго жили, и счастливо Желаю благополучия под мирным небом, чтобы воцарился мир на земле. Рассказала о своем желании Алла Борисовна. А Гарри растрогал именинницу, прочитав ей стихи. Хочу я, чтобы жила ты без печали. На свете очень много дом бехит, чтобы мы твои светлее и ярче стали, чтобы я не встречало и больше бес. Мамуле, я с Сын, ты счастье, я тебе обываю, за все, что есть, мы даем друг к тебе. О, мужики, сын мой. Да, Люсь, мой сыночек. Вот И еще, мой. мамоченька, я тебе подарочек приятного. Ой, спасибо. Молодцы. Молодцы. Молодцы. Молодцы. Молодцы. А я еще еще. еще. Давай. Смотри, Смотри, мам. Цветочек по-своему хорош Два одинаковых вряд ли найдешь. Лилия, роза, но цыса тюльпан, каждому своя красота и свой шанс. Тоже о девочках можно сказать. Можно принцессой любую назвать. Неповторимость, есть и к тебе. Такую, как ты, не найдешь на земле. <реклама> Звездочки ясные, это глаза. Солнечный лучик, улыбка твоя. <реклама> Глаз от тебя не могу оторвать. Счастья большого хочу пожелать. И все? И все, стойте, стойте, момент. мне на минутку надо Ура! Oh! So.